Oh, oh, oh. друзья, сегодня я хочу вам показать, как я просто и быстро вяжу берет. Берет такого фасона идет практически всем. Он похож на маленькую шапочку. Он может быть более объемным, иметь складочки, как мой сегодняшний берет. Или может более облегать голову. У него ничего не свисает ни сзади, ни сбоку. Его несложно надевать, потому что... Не надо выравнивать на голове, чтобы он как-то там красиво сидел. Это очень удобная модель, которую я рекомендую всем. И сегодня я расскажу о том, какую пряжу я нашла для такого берета. И расскажу, как рассчитывать петли и как я в целом вяжу такой берет. Это очень простая методика, она доступна для начинающих. Вам достаточно уметь набирать петли, вязать лицевые, делать прибавки и убавления. Для такого берета важно подобрать правильную пряжу, потому что пряжа должна быть достаточно пушистой, ниточка должна быть объемной, но при этом она не должна быть теплой, потому что это берет на раннюю осень, когда еще не очень холодно, но уже хочется что-то надеть на голову, вот при этом берет не должен быть таким вот, ну, совсем как бы летним, из хлопковой пряжи, тонким, бесформенным, он должен держать форму, быть пушистым, объемным, но при этом легким. И мне на глаза в магазине попалась такая пряжа. Это пехорка, называется гламурная. Посмотрите ниточка, вот такая вот достаточно объемная, пушистая. Здесь в составе у нас 35 процентов мериносовой шерсти, 35 процентов акрила и 30 процентов полиамида. У пряжи очень хорошая палитра, вы можете на свой вкус выбрать подходящий цвет. Первым делом я, конечно, связала образец. Резинку я вязала на спицах номер три, основное полотно лицевой гладью я вязала на спицах номер 5. Спицы круговые, длиной 40 сантиметров. Я измерила образец шириной и высоту. И Затем его постирала, высушила и снова измерила. С образцом ничего не случилось. Он не растянулся, не сел. Вероятно, потому что в составе много искусственной нити. Поэтому какие-то правки про расчетах делать не надо. Далее я посчитала, сколько петель находится в 10 сантиметрах резинки. Я делала расчет только для резинки, потому что в данном случае мне важно сколько петель изначально набирать. Далее у меня будут прибавочки, и само полотно берета я уже не рассчитываю по ширине, только по высоте. Итак, в 10 сантиметров у меня оказалось 24 петли, то есть в одном сантиметре 2,4 петли. Охват головы у меня равен 54,5 сантиметра. Я умножаю эту цифру на 2,4 петли и получаю 131 петлю. Теперь я от этой цифры вычту 10 процентов на плотность облегания. 10 процентов от 131 это будет 13 петель. 131 минус 13 получается 117 петель. Поскольку мы будем вязать резинку один на один, то лучше, чтобы число набранных петель было четное. Поэтому я буду набирать 118 петель, плюс мне потребуется одна петля для объединения вязания в одно полотно. Итак, я набрала 119 петель на спице номер три. Теперь проверяю, чтобы петли были все повернуты в одну сторону, чтобы у меня не перекрутилось полотно. И объединяю все петли в единое полотно, в кольцо. Для этого я снимаю первую петлю и протягиваю ее через первую петлю на правой спице. таким образом теперь вяжу резинку 1 на 1 лицевая изнаночная вязать сейчас довольно неудобно потому что пряжа пушистенькая а спицы очень тонкие для этой пряжи но мне нужна плотная резинка Поэтому придется потерпеть и провязать где-то 2 сантиметра резинкой 1 на 1. Я пометила маркером начало вязания. Но, Собственно делать это не обязательно, поскольку изделие у нас небольшое, это беретик. и Мы всегда знаем, что начало вязания там, где вот болтается кончик нити. Я провязала первый ряд резинки, скажу вам, что это самый сложный момент, наверное, первый ряд резинки, дальше будет немножко легче, хотя надо все равно стараться вязать плотно. Почему я делаю акцент на этом? Потому что сама резиночка у нас наберете в отличие от шапки, очень узенькая, вот, и она легко растягивается быстро. Чтобы этого не произошло, мы вяжем резиночку у берета всегда очень плотно и на номере спиц минимальном. Я провязала резинку для обытка берета. У меня здесь чуть побольше трех сантиметров. Но должна вам сказать, что вязать планочку уже 3 сантиметров не стоит то есть 3 сантиметра это самая оптимальная, 3 3 с половиной далее я не спешу переходить на спицы номер пять я провяжу один ряд лицевых петель и буду делать прибавочки через каждые три петли я буду делать прибавку Итак, так вяжу ряд лицевых петель Петель. Раз, два, три. И делаю прибавочку, вывязывая из протяжки предыдущего ряда. Так, смотрите. Сейчас покрупнее постараюсь показать. Вот протяжечка предыдущего ряда. Я через нее. Провязываю петлю. У меня получается дополнительная петля. Снова три лицевые раз, два, три и из протяжечки провязываю лицевую, раз, два, три из протяжечки. В этом ряду уже не обязательно очень туго вязать. Немножко можно ослабить вязание. Вязать посвободнее. Продолжаю вязать до конца ряда. Таким образом я должна связать только один ряд. Давайте посмотрим, как рассчитать высоту берета. Для этого вам надо знать расстояние между одной мочкой уха до другой мочки уха через макушку. Надо измерить это расстояние и разделить на два. У меня расстояние между одной мочки уха до другой мочки Ухо 40 сантиметров. Измеряем через макушку. Это расстояние делим на два, получаю 20 сантиметров. То есть, вот это вот у меня изображен клинышек как бы клинышек берета. Почему клинышек? Потому что вот я вам покажу на примере готового берета. Если его свернуть, вот так вот сложить пополам, потом еще по линиям валок, то получается вот такой вот клинышек. Вот эта вот высота берета, это половина расстояния между мочками уха через маку. Итак, высота вот этого клинышка у меня 20 сантиметров. этой линии до этого это 20 сантиметров высота резиночки у меня 3 сантиметра значит 20 минус 3 будет 17 так здесь у нас 17 сантиметров теперь вот эту 17 сантиметров это число я делю пополам получаю 8 с половиной сантиметров это серединка вот этого клинушка без резинки Каждая половинка у меня получается по восемь с половиной сантиметров. То есть вот от этой линии я буду начинать делать убавки. Здесь у нас от резинки идет расширение, но прибавки мы здесь не делаем это расширение будет формироваться за счет того что мы вот по этой линии сделали прибавки в результате у нас полотно естественным образом расширяется и от этой линии мы будем делать убавочки. сейчас будем вязать вот эту часть полотно берета до линии убавок нижняя часть берета готова я провязала полотно лицевой гладью без прибавок теперь я буду делать убавки Расчеты для убавок. Сейчас у меня на спицах 154 петли. Я хочу прийти к 12 петлям в конце вязания, вот в этой точке, в макушечке берета. Для этого я делю окружность, все, спицы, все петли на спице делю на 6 частей. Я поставлю маркеры в этих местах и по каждому маркеру, рядом с каждым маркером, буду делать убавочку справа и слева провязывать две петли лицевой. Всего на спицах у меня 154 петли, 12 петель у меня должно остаться, следовательно, я должна убавить, считаю, 154 минус 12, я должна убавить 142 петли. Каким образом это сделать? Для дальнейшего расчета мне необходимо знать свою плотность вязания в высоту лицевой глади в одном сантиметре высоту у меня располагается два ряда я должна связать восемь с половиной сантиметров это получается что я должна связать 17 рядов Итак, я буду делать 12 убавок в одном ряду всего у меня 154 петли минус 12 которые у меня должны остаться в конце остается 142 петли которые надо убрать 142 петли я делю на 12 убавок в ряду получаю 12 рядов с убавками в одном сантиметре у меня два ряда высоту соответственно я должна связать всего 17 рядов при этом 17 минус 12 рядов в которых я должна сделать убавки остается 5 рядов без убавок и того получается что я буду вязать 10 рядов делая убавки через ряд и 11 17 ряды я буду делать убавки в каждом ряду здесь в первом случае я сделаю убавки в 5 рядах и и здесь в 7 рядах, итого в 12 рядах у меня будут сделаны убавки, а всего я свяжу 17 уб... Друзья, если вам был непонятен этот момент, пишите в комментариях, я отвечу на все вопросы. Здесь вы видите, что я разделила все свое вязание на 6 равных частей, отметила эти части маркерами и рядом с каждым маркером я делаю убавки. Провязываю 2 вместе лицевой, обратите внимание, перед маркером Петли надо развернуть, чтобы они легли красиво по рисунку. То есть я переснимаю их, разворачиваю в другую сторону и провязываю две вместе лицевой. После маркера петли разворачивать не надо, они и так красиво лягут, как полагается. В конце вязания, когда петель остается мало, вязать становится сложно, поэтому используем технику Magic Loop, когда петли переносим на одну спицу, а вторую освобождаем полностью, вытягиваем леску и продолжаем вязание. Удобнее перейти на челочные спицы в этот момент, я обычно так и делаю, перехожу в конце вязания на челочные спицы и заканчиваю берет. Закончив последний ряд, отрезаем нитку, достаточную для того, чтобы зашить оставшуюся дырочку. Иголкой собираем оставшиеся петли, затягиваем и закрепляем. Аккуратно крючком прячем все кончики. Работа окончена, теперь берет надо постирать и высушить в горизонтальном положении и можно носить. По этой схеме можно связать берет более плоский без этих пышных складочек и он будет более плотно облегать голову будет больше похож на маленькую шапочку такие береты я тоже люблю чтобы связать более плоский берет во время прибавок после резинки делайте прибавки не через три петли а через шесть